На самом деле цвет ну, больше такой красный отдает. Такая шлейка. Раз строчка, два строчка, три строчка, четыре строчка. И здесь немного проклеим. Вверху ничего не будет упирать, немного даже края затертые. Ну да, немножко кривоват, конечно, но тем не менее натуральная кожа растительного дубления за 130 рублей, ну или чтобы привычнее было 63 гривны. Я думаю, более даже чем. Просто шикарнейший чехольчик. Аккуратный, красивый. На пояс. Ну вот так вот 100 рублей за 4 шва. И две заклепки, и эту кнопку делают удивительные вещи. От этого получается, кожа вышла на 30 рублей, 100 рублей пошив, и чехол мы имеем всего лишь навсего за 130 рублей.